Сегодня наш выбор пал на детскую игру «Лес монстры. Приключения свободные, суперзахватывающие прыжки игры» от Хунлимана Нет, это не бессмысленный набор слов, это такое название игры Заинтриговались? Хорошо, прочтем описание Оно обязательно прояснит нам смысл этой игры Описание это магические монстры, нужна ваша помощь, руководство 3 сумасшедших монстров через мистические миры в лесу злой монстр, сбор тонн бонусы, защититься от врагов и прыгать в ваш путь к высокий бал. Еще больше запутались? Но зато какая милая иконка! Просто ми-ми-ми! В игре же нам предстоит играть с этой милой зверушкой, ведь так? Обломись! Играть вам придется вот этим косоглазным зеленым шаром в шляпке. Загружаем. Я же вся в нетерпении от предстоящих приключений. Ура! И с самого начала щедрый китайский разработчик делает нам подарки. Ой, это совсем не подарок, а подлинная попытка втюхать нам какое-то ненужное приложение. Сразу жмем старт. Начинает звучать неприятная музыка, от которой через пару минут вскипят ваши мозги. Ну и вот, продравшись через честоков рекламных баннеров, мы попадаем в главное меню игры, почти каждая кнопка которого таит в себе очередной рекламный мусор или встроенные покупки. Сама игра представляет какую-то абсурдную пародию на культовый Doodle Jump, только здесь вам нужно просто прыгать вверх, без смысла, без прикольных бонусов, бесконечно, вверх. Вы будете падать, смотреть очередную рекламу. И начинать все сначала. И это все. А зачем мы тогда делаем этот обзор на это ужасное приложение? А мы делаем это для того, чтобы вы сэкономили свои нервы и время. Чтобы вас не подкупила эта няшная иконка и бесплатность этой игры. Это не игра. Это чушь. И не вздумайте устанавливать ее себе на планшете и давать детям. А, ну да, как же без рекламы казино в детской игре? И низший балл китайскому сделанному разработчику, который решил нажиться на честных людях, заставив их обманом установить свою гадскую игру и показывая им бесконечную уйму рекламы. Digimama рейтинг – единица из десяти.